Всем привет! Приветствую вас на своем канале! В этом видео хотел поговорить о таком необходимом инструменте в SolidWorks, как 3D-модель в формате PDF. Данный инструмент помогает более легко сформировать у клиента образ понимания будущего заказа и возможность использования формата PDF снимает определенные ограничения при использовании других программ для 3D-просмотра. Для того, чтобы сохранить текущую модель формат 3D-PDF, необходимо выбрать команду «Сохранить как». Здесь выбрать формат, который мы будем сохранять в данном случае, это формат PDF, и выбрать «Сохранить как 3D-PDF». Я поставлю галочку «Просмотр после сохранения» для автоматического открытия файла PDF после сохранения. Итак, файл у нас создан и открыт. И на пространстве листа формата PDF мы можем легко повернуть модель, либо ее приблизить, отдалить. Поворот, то есть панорамирование осуществляется при помощи левой кнопкой мыши, а приближение, отдаление, то есть зуммирование при помощи правой кнопки мыши. Панорамирование изумирование это не весь функционал. Основной это просмотр структуры модели и измерение ее компонентов. Для просмотра структуры то есть дерево построения модели оно здесь сохраняется, что очень удобно. Необходимо перейти на боковую панель в акробате и здесь выбрать вкладку дерево модели. Загружается сразу дерево из модели SolidWorks и панель состояния отображения. Развернем несколько ветвей. Здесь дефолт э, это конфигурация по умолчанию. И в этой конфигурации есть вот такие вот компоненты. Включая отключая их в дереве построения, они исчезнут также во Viewport. То есть можем подряд отключать компоненты. И они исчезают в пространстве модели. Точно так же можно выбрать в viewport какой-либо компонент, и он сразу загорится здесь в дереве. То есть его можно будет спокойно выключить или включить заново. Для того, чтобы сохранить промежуточные состояния отображения, то есть мы отключили несколько компонентов, поставили модель так, как нам нужно, здесь есть специальная панель. Можно добавить вид, здесь она называется создать вид и выбрать необходимые параметры. И вот у нас получается новый вид. Вот у нас отображение по умолчанию, то, которое было открыто после сохранения SolidWorks. А это новый вид, который мы сохранили. Следующий основной элемент, который может использовать клиент, это измерение. Собственно, для чего в Solid заложена эта функция сохранения модели в формат 3D PDF. Я вернусь к исходному состоянию и для того, чтобы добраться до инструмента измерить, я иду в контекстное меню "Инструменты измерения 3D". Здесь сразу появляется такая вот шпаргалочка, и я хочу, например, измерить диаметр вот этого вот отверстия. Здесь я включу 3D радиальный размер, навожу курсор на кромку. И он мне сразу показывает, что здесь радиус 10,4 миллиметра. Сможем его куда-то в сторону отвести. И вот у нас уже к модели добавилась э, такая вот заметочка в виде комментария, да, которая показывает этот размер. Давайте проверим SolidWorks, как выглядит этот размер. То же самое измерить и выбираем вот эту кромку. Да, диаметр 20,83. Ну, радиус, соответственно, половина диаметра. В принципе, все правильно. При добавлении нового комментария, в данном случае размера, у нас сразу возникает новый вид, новое состояние отображения. Это очень удобно, когда к модели добавлена целая куча комментариев видов, и между ними таким вот способом очень легко переключаться. Сейчас я переключусь на состояние отображения по умолчанию. И последний инструмент, о котором я хотел бы поговорить, это стиль отображения. То есть сейчас в интерпретации солида это закрашенный без кромок. Его легко изменить на другой. Здесь выбираем параметр просмотра, режим рендеринга модели. И здесь целая куча различных вариантов отображения модели для лучшего понимания. Ну, например, можем выбрать каркас. И здесь будут только кромки. Или выбрать, например, прозрачный. И можно увидеть внутреннее строение модели, не гуляя вот по дереву. Ну, это все, о чем я хотел поговорить в этом видео. Видео, наверное, получилось довольно-таки длинным. Если вам понравилось, и вы узнали что-то новое, и ваша работа будет лучше, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, если вдруг что-то непонятно, или у вас есть какие-то новые идеи для следующих видео, или вы хотите чем-то поделиться. Еще раз всем спасибо, до новых встреч!